огромных огромных яйца да хетчимолс у меня ультра редкий зверек это бегемотик видишь а у меня хетчимолс не ультра но тоже редкий такой вот миласный совенок очень хочу посмотреть, но давай немножко позже, ладно? тебя вон девочки уже заждались. Ну ладно, не хотите как хотите. Вы не знаете, что вы теряете. Пойду девчонкам покажу, тем более здесь подарочек для цветочка. Привет цветочки! Привет, Панки, как дела? Отлично. Сегодня у меня хорошая Вот первый сюрприз! Всем привет, друзья! Привет-привет! Ну что, давай показывай сюрприз Панки. Погоди, покажи, покажи, покрути его. Это сюрприз Панки для наших девочек. А теперь мы его откроем. Ой, погоди, здесь уже что-то есть. Какая-то первая подсказка. Ой, посмотрите, это вкладыш. Здесь нарисованы все те аксессуары, которые могут нам здесь попасться. Мне уже это попалось. Да, первый раз, когда Даня сам открывал, ему попалась вот такая какая-то бомбочка или это гиря, не знаю. Ну что ж, давай дальше открывать. Итак, у нас опять молния. Ну, еще немножко. Открывай, открывай. Ой, здесь еще какая-то подсказка. Что это, Даня, покажи, пожалуйста. Здесь какая-то баночка с духами, что ли. Вот такой шарик у нас, бело-зеленый, и его нужно куда пустить В воду! Точно, давай это сделаем. Играем в воду. Ух ты, смотри, как она шипит. Ага, класс. Ой, какой шипящий шарик. Ммм, на запах, как он пахнет каким-то яблоком. Куда не уже не хватает терпения. Хватает, хватает. Точно хватает? Да. Ой, что-то такое цветное и яркое. Ой, что-то всплыло. Давай, Даня, доставай. Это у нас брелочек. И что это еще? Ой, какая-то кружечка. А, какая она смешная. Вот такой аксессуарчик нам попался. Даня его открыл. Спасибо тебе, Даня, за помощь. Не за что. Мне кажется, это похоже на какое-то мороженое. Здесь вроде бы три вкуса. И оно здесь как будто тает, видите? А -а -а -а. Нужно быстренько-быстренько его кушать. Ой, какой интересный шарик был! Панки. Ты просто волшебник. Он такой себястый, разноцветный. И у него такой красивый, звук. наша ссылочка уже здесь и эта программка нам сейчас выдаст случайный комментарий тогда мы узнаем имя победителя узнаем кому достанется щенок и вот уже совсем скоро ой привет причинка а вот и победитель и это Даша Кэс вообще-то у меня есть оригинальный вкладыш третьей серии и ее зовут Каканут Кьюти я тебя поздравляю, Даша, с победой, этот щеночек твой. Обязательно свяжись со мной по email, он будет внизу под этим видео. А сейчас проверим подписку на наш канал. Ну и смотрите, у девочки тоже есть видео. Круто. Да, здесь есть подписка на наших два канала Даниэль Lifestyle, где видео с Даней и Toys and Dolls, где видео с лол сюрпризами. не забудь связаться с нами по имейлу, чтобы мы могли отправить тебе этот.